Срочная новость! Я проснулся в отеле и увидел в окно. Тут прямо возле моего номера ходят зебры. Травку щиплют. Зебра, ты чё замерла? Чего не так? Рассказывай. Кому интересно, называется Пола Лукве Лодж. Находится в Анголе, в Бенгала. Очень достойное место. Если применять доллар на улице, то цена за лучше 70 долларов. Если платить карточкой, то считайте 140 на двоих. Если вы когда-нибудь окажетесь в этом районе Анголы, бронировать этот отель заранее. Короче, здесь ресторан на первом этаже для завтраков. Здесь над нами шикарный ресторан для ужинов. Просто шикарный. И рядом классный бар. Тоже отдельно все. Просто я в восторге. Копы. Местные копы. Сейчас нас будут брать деньги. За проезд. Платная дорога. Наверное. Стопудол. Да, вот он идет уже к нам. Апла нет, португез. Португез. А мира мира Соло фото, Ага. Аки. Аки? А? Лицензия паспорт. А проверочка всего. Так. Driver Паспорт. А паспорт. Пошел. Yeah. Давай. Вот такая строгая проверка. Первый раз у нас проверяют права и паспорт. Мы на самом деле читали о том, что проезд на эту дорогу платный. Но то, что у нас еще и паспорт будут проверять, это для нас новинка. Абригаду! Это место называется Мира делуа. Это одна из самых живописных, одна из самых красивых дорог в мире. Находится в Анголе, провинция Бенгала. Мы не поедем по этой дороге не потому, что мы испугались, просто нам ехать совсем в другую сторону. Принесли на продажу черепах. Что это? Тортилья? А, а? лука. Лука? Sí. Sí. Что такое лука? Черепаха по-португальски не знаешь. Она Агуа? Агуа. Черепаха. Хочешь купить черепаху все домой? Смотри, он какое гнездышко ему сделал. Классно. Что, не будешь покупать? Не заметились коптером, это черепаха. Давай я, короче, газировку дам просто так. Здесь же находится самая большая статуя Иисуса Христа в Африке. Она находится на горе, которая прямо возле городка Лубанго. you Мы проехали через всю Анголу, 1100 километров, и вчера планировали ночевать уже в Намибии. Не доезжая несколько сот, ну, наверное, километров 200 до границы с Намибией, нас тормозят в какой-то деревне, на посту, на полицейском. Все наши обычные отмазки не прокатывают. Они говорят, что у нас проблемы с документами на машину. Дают нам сопровождающего. Он садится в машину на заднее сиденье. И мы едем обратно. Почти 100 километров до крупного города. Ребята, мы приехали в полицейский участие. Нас попросили заехать в него. Непонятно зачем. Но, видимо, досмотр. Серьезная процедура. Это Министерство внутренних дел Анголы. И направо? Да, окей. Завозим машину. На территорию полицейского участка. После этого нам говорят, что машина арестована, а, потому что у нее нет документов на передвижение по Анголе и что мы не можем никуда ехать. Соответственно, у нас забираются документы, чтобы мы не сбежали. Мы уговорили их, что мы не преступники и что мы можем ждать в отеле, а не в полицейском участке. Они после каких там совещаний, после звонка нашего посольства, нашего консула им. Они согласились, чтобы мы ночевали в отеле. Отвезли нас со всеми нашими вещами в отель. Но документы ни на машину, ни на нас, но паспорта, ничего нету с собой. Соответственно, время 6.30 утра. Я иду на завтрак, В 7.30 за нами заезжает полицейский и везет нас в полицейский участок и там у нас продолжается эпопея с этими всеми документами которые нам надо оформить на машину, на нас и так далее я очень надеюсь, что сегодня у нас получится попасть в Намибию потому что сегодня последний день действия нашей визы сегодня пятница впереди выходные, в выходные день никто не работает так что если мы сегодня не оформляем документы то мы уже попадаем тогда на иммиграционные проблемы, потому что у нас закончится виза. Вот такая вот история с Анголой. Ждите продолжения. Друзья, ну, события потихонечку развиваются. Нам уже отдали нашу тачку. Вот у нас водитель новый. Да, всем привет. Всем привет. Значит... Но, к сожалению, пока не отдали документы на эту тачку. Спустя сутки мы вроде бы решили проблему нашу. Точнее, проблема-то вроде бы решилась, но мы еще не знаем, насколько хорошо она решилась потому что мы еще не в Намибии. Вообще в планах-то у нас не было этой проблемы. Даже да. сегодня утром мы не, эту, ну, не воспринимали эту проблему как проблему. Потому что мы сейчас думали, сейчас приедем, быстренько заплатим квитанцию и погнали дальше. Но только вот эта оплата квитанции заняла 4 часа. Сейчас время 12.47. Час. На да, час. Мы выехали из отеля в 7.30. Соответственно, все это время мы были где-то. То мы в один участок заехали, то мы потом поехали в другое место, то мы потом деньги поменяли еще, потому что нам надо было много денег менять. А так в общем, это был пипец. А, смысл такой, что... Никто взятки не берет? Да, это какие Плюс. Вне зависимости от того, что происходит. А, все, начиная от постового и до верхушки, а, никто не собирается брать взятку. Я всем предлагал. Никто не хочет. Все как бы говорят, чувак, Пап. все в порядке. Да, типа проблему, проблема решабельна. Просто жди. Жди и иди оплачивай в банк. Подытоживая все это, могу сказать, что всего этого могло не быть, если бы, а, они брали взятки, б, они не были бы столь бюрократизированы, и, С, если бы они не были столь... их процедуры не были бы столь формализованы. То есть бюрократизм и формализм процветает, в Анголе, будь здоров. Подожди, а четвертое, если бы у нас было нормально, если бы мы его сразу оформили? Да, и четвертое, если бы мы просто на посту вчера до конца включали дурака, говорили, что ничего не знаем, ничего нету, пропускаем и едем на мире. Друзья, мы рекламируем coca колу просто слегка. А как вы обедаете? Ну, вот так. Все в Анголе хорошо. Но вот с точки зрения инфраструктуры для туристов.. Ну, ресторан сложно найти потому что даже просто у дороги для местных забегалов крайне редко встретили. Даже в городе сложно найти ресторан?